Привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода Для тех, кто не знает А для тех, кто знает, просто привет и это мой влог На моем канале я рассказываю о своей жизни Это, опять же, для тех, кто не знает Ну, а для тех, кто знает, здравствуйте еще раз вот. Сегодня выбрался я Из города И поехал в сторону дачи Потому что Город что-то уже настолько надоел Вся вот эта вот Суета, куча каких-то, куча людей вот этих вот всяких, особенно на выходных, э -э какая-то алкота ползает по городу. Вот. И плюс Таня уехала в Харьков, поэтому мне как-то одному особо и скучно, куда-то ходить, что-то делать, посещать какие-то там заведения, мероприятия. Вот, и принял решение поехать сегодня на дачу На, на даче Женька сейчас меня ждет вот, Она хотела снять э, ролик о своих э, любимых игрушках вот, она... Что-то с погодкой тоже ну, Погода очень классная в том плане, что э, свежо Ветерок, э, ну, красота, даже сильный ветер сейчас вот задувает Но я планировал искупаться Вот, вот пока... Как-то не очень <laughs> будет холодно ну, купаться. Ну, может быть, сейчас солнышко выйдет, разгуляется, будет хорошо. Привет. Как дела? Нормально. Аскучилась? Да. Ну, вот Женька уже ее скучает. Черную или красную? Ничего себе ты тут. Черную-красную? Черную. Черную сейчас поищем. Черную-черную. Такая подойдет? подойдет спасибо наверное это мой рай блин я вы просто не представляете насколько сильно я люблю черешню и тут вот это вот это ж я только что приехал а тут сразу так хорошо и вкусно мы решили Жене снять ролик про то как это называется про пэт-шопов про Женину коллекцию петшопов вообще Жене готовиться снимем а, и выйдет, выйдет этот ролик у Женьки на канале а я вам ссылочку дам огромные громкие будут угу. вот видишь вот он распущается эти бубочки вот этот, этот свет называется их трогать нельзя типа да Нет, когда ухил трогать угу. Не обрезать, не подрезать. Ничего. Идем до Молдовы. Uh -huh. это, это, белый, это белый сорт, крупный. Uh -huh. вот, вот Молдова сюда полезла, а вот отсюда сюда полезла. Вот, смотри, вот они зацветут, смотри. Лишки будут громкие, громкие, громадные. Uh -huh. вот, вот они зацветают. Это лопаются бубочки. И этот цвет называется в него. Угу. Uh -huh. Что-то хорошее. Угу. Uh -huh. наступает! <рис> Давай, плюй! нашу все на попала. Попала. Берёй. Первое. первая? Угу. Не долетела? Нет, не дали. Попала. что доброе утро проснулся сегодня в 4 утра Я хотел взять лодку пойти на южный бук и показать вам рассвет там реально очень прикольное зрелище крутое такое прям волшебное незабываемое проснулся посмотрел в окно а, оделся все уже такой весь снаряжение камеру зарядил там аккумулятор дополнительный взял телефоны на карманы весь на застежках пускаюсь вниз, а небо все затянуто тучами. Вот, и понятно, что никакого рассвета красивого. Волшебного не будет. Ну, посидел, немножко расстроился, конечно. И пошел спать дальше. Вот. Что хорошо, то на даче спится очень хорошо. То есть, ну, не сбухаться я имею в виду, а спать хорошо, очень классно. Ну, лег, сейчас вот семь уже. Смотрю, О, солнца так и нет. Такая пасмурная погода. Вот. Через несколько часов поеду уже в город, надо работать в понедельник сегодня. Все хорошее имеет свойство заканчиваться и мне вот тоже пришла пора ехать домой в город работать если бы не было у меня заказов на сегодня уже готовых и оплаченных я бы остался здесь еще на денек а так тоже не хочется людей подводить они все-таки вошли в мое положение оплатили сразу заказы соответственно я должен входить в их положение и удовлетворить их потребности, так сказать, и сделать им приятное. Поэтому, как бы не хотелось мне отдыхать еще, работа, она дисциплинирует, поэтому надо ехать. В этом выпуске не было ни концертов, ни каких-либо питейных заведений, ни путешествий в другие города. Ничего я не пробовал и не рекомендовал. Но в то же время, то же время это просто выпуск там, о моей поездке на дачу. Вот. Это же влог. Что такое влог? влог блог, Влог-это дневник. И я пытаюсь рассказать вам и хоть немножко передать то, чем я занимаюсь, как проходят мои дни, ну и они не всегда проходят в каких-либо суперских поездках И раска... встречах э, с интересными людьми Мне сейчас очень неудобно держать камеру Потому что дорога неровная И, блин, шатается Когда-нибудь я куплю себе стадикам Понравился вам этот выпуск? Не понравился? Вы пишите обязательно в комментариях, ставьте лайки, дизлайки Комментируйте, комментируйте обязательно И подписывайтесь на канал вот. Меня очень мотивирует Мне уже очень нравится, что у меня есть Уже какое-то определенное число подписчиков Есть еще и постоянные, которые комментируют Им интересно Мы находим уже какой-то общий язык Общаемся вот. Это круто, вот это уже мотивирует Даже, наверное ну, Не буду врать Количество подписок, конечно же, мотивирует Но и активные подписчики активные, которые стараются быть с тобой на связи, это мотивирует еще больше. Даже пусть будет меньше по счетчику, намотанным под аватаркой, да, но больше тех, кому интересно кому интересен твой влог. Пишите, всем отвечу. Вот. И хорошего всем Деняя настроение. С вами был Любомир Бородан. До новых встреч.